Здравствуйте! Я покажу и расскажу, как снять подобный ролик быстро и качественно. Ну как быстро. Чтобы расставить потребулось час и 10 минут. И это того стоило. Снимаем все в обратном порядке, чтобы элементы логотипа могли сходиться без каких-либо проблем. Необходимо расставить элементы стоп моушена в единую картинку. Далее двигаем спутники логотипа. Двигать их следует так, чтобы это было естественно. Для этого представьте, как бы любая деталь стоп двигалась реалистично в течение одной секунды. Между начальной и конечной точкой положения данного предмета нужно сделать от 64 до 60 фотографий. Эти фотографии вы превратите в одну секунду видео. В моем случае одно действие в виде поворотов и смещений занимали примерно треть секунды. Немного технической информации. Нужно выставить пропорции фотографии 16 к 9, чтобы вы заранее видели будущий видеокадр во время этого увлекательного процесса. Надеюсь вы понимаете, что для получения видео с 25 кадрами в секунду необходимо сделать 25 фотографий. Современные тенденции развития требуют уже 50 или дальше 60 кадров в секунду. Вам решать сколько, но желательно, что все ваши видеофрагменты из будущего видеоролика были с одинаковым значением FPS. У меня вторая камера Lumia 1020, Снимал 30 кадров в секунду, поэтому и заставку я сделал на 30. Фотоаппарат ставим на штатив и обращаем объектив на нашу сцену с деталями. Далее так, чтобы свет падал более-менее равномерно и не создавал теней от передвигаемых деталей. Важно нажимая спуск на фотоаппарате не двигать его. Для этого можно использовать задержку спуска имеющего во всех фотоаппаратах. Или пульт дистанционного управления. Вернемся к нашим деталям. Их нужно двигать, двигать и двигать. Как делать движение текста и смещение всей картины, я рассказать не успею. Но если вы хотите, я расскажу в другой раз. Для монтажа используйте любую программу, в которой вы делаете видео. Я не буду сейчас застрять на этом внимание, скажу лишь, что это можно сделать от Пикасы от Гугла до After Effects, от Adobe. Кроме движения предметов, можно еще и управлять девушками, и даже заставить их летать. Но это уже будет не стоп-моушен, а гиперлапс. Извините, если получилось слишком коротко и не очень детально. Спасибо за внимание. Пока.